Что в доминантах почерке? Что здесь такое у нас? Так, открывая домашнее задание. По поводу гармонии, как вам сказать, сегодня будем движение проходить. Здесь есть некая невротизация. Все-таки не могу назвать ее стопроцентно гармоничным человеком. Посмотрите, вот какая-то нервность движения, вибрация в штрихе, вибрирующий штрих. Не совсем она спокойная, это не импульсивность, это не бег на месте, но какая-то невротичность. Хотя плюс, кстати, крупный размер, очень даже крупный. это Один из тех людей, помните, я вам говорила, которые очень и очень съедают энергетику за счет вот этой невротизации. Посмотрите, что здесь еще с подписью происходит. Ой, я бы не брала это совсем как позитивное выражение, доминанте форма. Я бы движение взяла. Не совсем она застолбившаяся на форме. Сегодня, кстати, очень интересные почерки подготовила вам. Известных и знаменитых людей. И кое-какие вас очень-очень сильно даже удивят. Может быть, я каких-то из них уже рассказывала, но сегодня мы на них посмотрим наглядно. Посмотрите, все-таки движение перевешивает, перевешивает движение, форму. Когда акцент идет только на форме, почерк замедляется. То есть он становится более, там, даже если размеренное движение, он становится более статичным, более застывшим, и все уходит на красоту. На выписанность. Где здесь выписанность? В заглавных некоторых буквах я вижу, а в остальных я не вижу выписанности. Вот здесь есть буковка В, буква В, буква Н. Остальные у нее достаточно простые буквы. Ну, ничего здесь такого особенного нету. Но в целом, да, подпись запутанная, перекрученная, нервно вибрирующий штрих кричит «Обратите на меня внимание, обратите на меня внимание». Ну, собственно, как и человек в жизни. Такие люди приходят за помощью, мне нужна помощь, но когда начинаешь с ними работать, я сама все знаю. Я знаю лучше вас и начинают учить еще и вас. <с> Думаешь, зачем вы приходите за помощью, если вы считаете, что вы и так все знаете. Форма отстает по другим доминантам, по признакам. Что у нас здесь выделяется? Что мы можем взять? Интеллект средний, да. Не дотягивает она до высокого да, да, да. Стандартная абсолютно буква. Ничего такого здесь сверхъестественного, упрощенного, либо наоборот недотягивающего даже по стандарт. Нет. Да. Средний, средний статистический, да, все правильно. Средний. Либо хорошо, либо плохо. Угу. Не хватает гибкости мышления, есть внутренние рамки. Да, да, да. Знаете, чем интересно? Люди с вибрирующим штрихом, плюс здесь вот еще страница загруженная, верно. Объективности не хватает. Загруженность, организацию помним. И крупный размер еще. Он здесь даже очень крупный. Сегодня будем на следующем занятии проходить размер. Он здесь очень крупный. До мании величия доходит.